Вот пожалуйста попал я на свою родную пасеку. Любуюсь освобождением. Мне 25 февраля, после того, как я на канале своем разместил ролик, такой просящий плачущий, обратить внимание всего цивилизованного мира на беспредел. Вот этой фашистской российской хунты. Потому что будет беда. Будет беда не только для Украины. Будет беда для самого народа, откуда эта, эта беда и пошла. Мне, мои доброжелатели в кавычках, звонили, просили успокоиться. Владимир Егорович, мы через 2-3 дня придем, вас освободим. Вы, наконец-то, свободно отдохнете от нацистской фашистской хунты Украины. Вот, пожалуйста, дышу. Дышу благодаря вам, сволочи-освободителям. Вы отсюда черпали информацию. Я делился искренне с вами для того, чтобы вы как-то улучшили свое материальное положение в плане рентабельности пасеки. И вот сейчас я стою перед фактом нищеты. Вы меня освободили. Да, освободили от всего. Спасибо вам большое. пожалуйста, дом то снаружи был, а это а это внутри. Как вы думаете, пригодно жилье для дальнейшего творческого порыва? Тот, который я пытался э, держать на высоком уровне, пытался быть полезным практическому пчеловодству, не только отечественному, а и пчеловодству всего прогрессивного общества мирового. И многие с благодарностью отзываются на, именно на наши наработки украинские. Ну, не знаю, насколько получится. Это книга творческая, да? Да. Ну, вот, пожалуйста, книга творческая, вы вот там видели в каком состоянии. Вот оно, все. Покажи одну, переверни. Творческое пчеловодство. Видите, вот оно, наше творческое пчеловодство. То, что технология работала не только в Украине. свидетельствует пожалуйста, эти книги. Это то, что только сохранилось. Польский вариант. Перевод. Еще есть две, заканчиваются две. В перспективе несколько стран взяли за перевод сразу целыми целыми томами шести книг. Ну, в общем, ну, жизнь, жизнь продолжается. Как бы Кацапа не мечтали. Ничего у них не получилось. Блицкрыт. Магниеносные войны Барбаросса обломали. Будете вы выгребать у себя, суки, сколько жить будете, твари. Спасаем мозги. Хочу выразить огромнейшую благодарность всем пчеловодам, кто отозвался на мою беду и оказал посильную материальную помощь. Думаю, в перспективе я как-то постараюсь восстановиться в моральном плане, в плане физическом, восстановить свою пасеку с вашей помощью. Ну и мы еще повоюем. Всего доброго. Спасибо еще раз большое.